Всем привет! Многие меня просили рассказать о себе побольше. И сегодня я расскажу 20 фактов о себе. Зовут меня Ксю. Ксения Ксюша Ксю. Это одно имя. Мне 10 лет. Не 8, не 12. Мне 10. Это сейчас, в 2016 году. Родилась в Тольятти. Это Самарская область. Это в России. Месяц жила в Австралии, кормила кенгуру и гладила куалу. Два месяца жила на Бали, три года прожила в Таиланде. Родилась ночью, на набувающую луну, с понедельника на вторник, пасхальную неделю. Училась дома, через интернет. Да, не с учителями, которые ходят, а через интернет. И да! Образование получаю. Никогда не училась в школе. В детский сад ходила. В школу нет. Ела жареного жука. Мне сказали, что это картошка. Картошка! Ну это был жук! Когда узнала, мне стало плохо. Я не могу мне не хватает терпения. Самое длинное, сколько вела дневник, это три дня. А потом бросаю. Иногда начинаю снова, но ненадолго. Обожаю запах новых вещей. Знаете, когда открываешь упаковку. Супер. Дома я для папы ватрушка, а для мамы плюшка. Это типа вкусняшки, поэтому типа вкусно. Мама, папа, а давайте пообедаем. Когда я была маленькая, я очень боялась купаться в море. Я думала, что там меня съедят рыбы. Мне было страшно. Сейчас залезу, и тут наберется такая толпа рыб, и съедят меня. Я очень боюсь темноты. Не самой темноты, а того, что может в ней оказаться. Мама, кто здесь? Ой, как страшно. Вот когда вот темно, смотришь на темноту, вот тебе мерещатся всякие привидения, монстры, паньяки всякие. Я боюсь насекомых. Ну, кроме бабочек и стрекоз. Вообще их боюсь. Всех боюсь. Просто обожаю сладкое. И поэтому у нас в доме сладкое вообще не лежит. Как только появляется, сразу же исчезает в моем жизни. Люблю блестящие украшения. Да, я сорок. С самого детства не хотела спать одна. Не могу объяснить почему. Просто не могу спать одна и все. Всегда хотела что-нибудь изобрести. Не знаю что, но что-нибудь интересное и полезное. Жаль, что велосипед уже есть. А еще я считаю моих подписчиков друзьями. Это тоже факт. Но он важней и поэтому не в списке. Я люблю вас, друзья. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на мой канал. Потапать, So start ignition, count to zero.